Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский, Я являюсь старшим куратором по Сибирскому округу от Ройклуба. И рядом со мной находится замечательный человек Иван Алексеевич Коваленко. Этот человек имеет значит, план, как воссоединить санаторно-курортный бизнес с криптовалютой Призм и с Ройклубом. И вот недавно значит, мы с Иваном подавали заявку в Ройблаго и на, кошелек, на социальный кошелек Ивана, касаемо проекта социального Доброе Дело, о котором сейчас Иван немножечко расскажет, было зачислено 15 тысяч монет от Ройклуба. Собственно, в этом видео как бы, мы хотим выразить благодарность Владимиру Мошкину, Ройклубу, <coughs> за предоставленные возможности. И, Иван, тебе слово. Продолжи. Добрый вечер. Пару слов о самом проекте. Дело в том, что я вхожу в многие санатории страны. И так как я живу еще на побережье Краснодарского края, где много-много санаториев. И мы проводим диагностику. Диагностику состояния капилляров. И имея такую ну, аудиторию целевую, где люди приехали э, за здоровьем, и мы его им даем, мы еще решили попробовать, как пойдет э, такой предмет, как криптовалюта. Вот именно э, в целом и в частности призм, как лучшая криптовалюта. И получился хороший эффект. Люди слышат, и те две-три недели, которые находится человек на отдыхе в санатории, он получает необходимые знания к нашей криптовалюте и даже успевает сделать себе срии своих уже, так сказать, товарищей новых по отдыху, сделать себе бронзовую, ну, партнера, бронзовый ранг. Ран, Эту идею я предложил Залевскому Денису. Он меня услышал, донес до совета куратору. И я очень благодарен, что буквально мгновенно мне перечислили 15 тысяч монет на кошелек Рой Блага, которых деньги мне теперь хватит на поездки и на реализацию хоть бы части той идеи, которую я вот и сказал. Вдобавок, я, конечно, благодарен всем и Будет не хватать очень много, не будет хватать кадров, именно тех людей, кому интересна работа в санаториях не только на юге, а и на Алтае и в, Серег... Или в минеральных водах и еще в некоторых местах, где моря нет, но есть санатории. И если кто-то захочет с партнеров получить работу именно нашим методом в санатории, строительство структуры. Мы всем поможем. Отлично. Ну и кратенько дополню, что Иван Алексеевич разработал план, ну мы вместе там поучаствовали, я тоже немножечко поучаствовал, разработали план, согласно которому сейчас мы начинаем строить санаторную структуру на базе которой мы покажем результат, то есть как это работает, каких результатов мы добьемся, за какой промежуток за времени. За короткий срок добиться результата и пригласить уже в нас посмотреть, как мы это делаем. Да, то есть поставлена цель за небольшой отрезок времени добиться результата золота, рубин и так далее и в этой структуре и, соответственно, уже из, исходя из полученного результата будем презентоваться э, с, ну, в рой-клубе, Ройклубе да, для дальнейшего обсуждения продвижения этой техники, то есть, как она в себя покажет. А, ну и сейчас, наверное, мы сейчас покажем кабинет, что у нас тут не голословные слова, да, а вот кошелек, Который э, вы можете все найти в табличке Рой Блага. <coughs> вот можем ее показать. Таблица Ройблага Иван Алексеевич Коваленко. Вот этот кошелек. Э, 2 c 7 bf да? э, Написано тут вот, что вообще э, входит, да? для чего эта заявка. <coughs> И видим, что на данный кошелек была зачислена инвестиция 15 тысяч монет. Ну, сразу тысячи монет списалось, да, это 10% комиссия. Ну, а когда это у нас было? Так, 28.01, да. 28 января. Сейчас у нас на дворе 5 февраля, и практически мы видим, что через 5 дней уже ну, будет. Да, сумма что практически сумма будет восстановлена. То есть там прошла сколько там, неделя, да, ну, примерно еще там, ну, несколько дней, да, и уже пойдет капать в плюс то есть э, от этих 15 тысяч монет то есть этот э, парамайнинг с этого кошелька будет использоваться иваном для передвижения э, для коммуникации с различными э, то есть ну, отраслями да там директорами э, докторами наук и все такое прочее то есть ну, для, для деловых поездок для наведения контакта и, да конечно и я надеюсь что сейчас мы изучаем эту тему что Именно продукция тайга будет востребована в санаториях для клеточного питания, которое будет просто необходимо для восстановления капилляров. Да, все верно. То есть там стратегия подразумевает включение продукции тайги-8 в... Санаторно-кружное лечение, так, да, восстановление сказать, да. капилляров. Внедрение продукта Тайга-8 в санаторий. Ну вот, в общем-то, все. Не будем больше задерживать, да, так сказать. Спасибо Благо... тем людям, которые помогают мне в этом хорошем деле. Да, благодарим всех за внимание, благодарим всех за участие, за поддержку. Если вас заинтересовала данная тема, можете обратиться по контактам, которые указаны под этим видео. Мы индивидуально обсудим как бы, возможности. Все. Всех, всех благодарим. До встречи. До свидания.